Даже вот этот небольшой, который у нас три недели, по словам студентов, очень сильно расставляют все точки на ды, потому что они говорят: Я теперь понимаю, куда мне двигаться, я теперь понимаю, как я устроен, я теперь понимаю, почему меня притягивает коучинг, я теперь буду практиковать. Там». И есть те, которые говорят: Я вот беру себе два месяца, хочу собрать деньги и пойти к вам, Алана на Курс. Вот, и такие прямо кейсы уже тоже есть, это очень радует. Пятый шаг для того, чтобы обучиться коучингу, действовать. Правда, страхи были, есть и будет. Наше устройство вот такое, если мы боимся оценок, или мы не вполне уверены в себе, или мы зависим от чужого мнения, или еще что-то, в любом случае, пойдете вы, не пойдете э, в, в, обучаться коучингу, это у вас есть. Если вы пойдете обучаться, вероятность того, что вы с этим справитесь, повышается. Потому что э, в, коучингу обучиться невозможно, не находясь в ботинках клиента. Вы все время, осваивая любой инструмент, вы и коуч, да, помогаете кому-то, изучая инструмент, а потом меняете ролями, вы клиент. И вы, как клиент, работаете со своей задачей. Возможно, это страх оценки или неверие в себя, в свои силы, или еще что-то. И вы тогда проходите за счет этого, Марина, и получается разобраться в себе. И на что нужно обратить внимание при выборе коучинг-школы? Друзья, на основную философию школы. Основная философия моей школы, и подхода в обучении коучинга, это человек важнее результата. Сначала человек, потом результат, не наоборот. И э, этот, этот подход, он э, очень озадачивает и удивляет бизнесы. Мы, мы привыкли, что результат сначала, а потом уже человек. Но когда сначала человек, сначала внимание к нему, тогда в нем открываются невероятные возможности, они есть у нас. К нам приходят, приходят только те задачи, которые мы можем реализовать. Просто недостаточно, не знаю, нашей душевной и духовной и мудрости, и мудрости нашей личности, чтобы с этим разобраться. Да, там Не хватает какой-то смелости, еще чего-то не хватает для того, чтобы эти вопросы решить. Вот, И я утверждаю, что любой человек может решить любой свой вопрос, но для этого нужно готовность, внимание, желание, где-то терпение, да? но не в том смысле терпения, как я, «я потерплю, когда оно настанет», а не требовать от себя уже какого-то результата наивысшего, потому что всему свое время, нужно время. Клубок закрутился, если вы вспомните, да, у всех была такая история, когда, например, что-то, не знаю, цепочка или действительно клубок, если вы вязали, или нитки какие-то, вот они сплелись, и для того, чтобы это распутать, нужно время. Вот точно так же и у нас в жизни. Если что-то там закрутилось в клубочек, этому нужно время, нужно ко всему с какой-то такой спокойной мудростью подходить. И вот этому обучаю и в школе, и в небольшом курсе тоже. Обратите внимание, как проводится обучение. И очень важно, чтобы между обучением было какое-то было взаимодействие. Ну вот, например, в небольшом курсе у нас обязательно есть домашки. Есть объединение вас в тройке для того, чтобы вы и проводили коучинг, и наблюдали коучинг, и были клиентом в коучинге. И желательно, чтобы это была модульная какая-то система. И даже небольшой курс – это модули, между которыми вы практикуете. Ну, а в большом курсе там уже побольше времени и больше всякого, и межмодульные занятия даже есть и, и все прочее. Нужен э, опыт, э, э, нужно узнать об опыте и профессионализме э, ведущих, но, <сёк> знаете, я читаю это, и приходит в голову, что важнее даже, чем опыт и профессионализм, нечто другое. Насколько вам в поле этого ведущего будет, я бы не сказала, комфортно, э, потому что бывает так, что может быть и некомфортно, но это продвигающе. Я люблю провокативный подход порой, потому что это единственный способ помочь человеку сдвинуться с места. И при этом подходе бывает некомфортно, но наступает чудо. Вот, вот тут как раз место чудо. Вот насколько вы в поле этого человека можете открываться. И еще желательно, конечно, если там каждый модуль ведет какой-то другой человек, это тоже вопрос, потому что, а кто шил костюм, костюм шили вы, но кто-то, кто обучал вас шить этот костюм, ну, как хотя бы от я, желательно, чтобы был какой-то красной нитью человек, с которым вы за руку двигаетесь. Вот это тоже важно наличие аккредитации, это тоже такой вот важный момент, потому что, потому что конечно, здорово, что тут авторский курс, этот курс тоже авторский, но я не люблю это слово, и кричать об этом, мне больше нравится интегральный подход, потому что все уже изобретено, и все, что изобретается, это все равно какие-то пазлы ну, чего-то, даже самые там невероятные изобретения, они все равно базировались на чем-то. И потому э, наявность, э, наличие аккредитации позволяет э, соотнести, ну, ну, действительно, стандарты должны быть. Вот, стандарты должны быть. Э, э, и то, что эта школа, эту школу кто-то, эта школа отправляла куда-то свои свою программу, свои материалы рабочие, ее проверяли, задавали вопросы, проверяли ведущих. Это целый процесс, он непростой. Мы вкладываем в это деньги, мы вкладываем в это силы. По полгода бывает такая сертификация длится, потому что не так легко с иностранными коллегами общаться, и вопрос это не языка. Вот. Потому Обратите на это, пожалуйста, внимание. Формирование, формирование группы студентов. Как формируется? То ли только люди про бизнес, то ли люди только про лайф. Про Смотрите, мой подход такой. Я пробовала по-разному, но мой подход. Важно, чтобы были все представители разных-разных отсеков и бизнеса, и «Мама в декрете», и люди старшего возраста, младшего возраста. Почему? Мы в курсе воссоздаем некую такую среду, по сути, фокус-группа жизни, фокус-группа как в жизни. Среду жизни – это такая игровая ситуация, в которой, ну вот представьте, если я, например, собственник бизнеса по обучению, и нигде бы, и я бы обучала только, например, IT-команды, топ-менеджеров, мой мир бы выглядел в моем представлении, я была бы сильно загружена определенным образом. А тут важно для того, чтобы вы определили свою специализацию, для того, чтобы вы поняли и разобрались, как вам лучше. И плюс натренировали гибкость в общении с очень разными людьми, потому что у вас уже наработано что-то. Вот с такими людьми да, а с такими людьми нет. Так вот, чтобы была эта гибкость, потому что люди к вам будут приходить с улицы, а вы будете говорить, я коуч, и к вам будут приходить, вы их не знаете. И для того, чтобы эта гибкость была наработана, желательно, чтобы группа была разношерстная и по статусам, и по уровню денег, и по профессиям, и даже по своим запросам на это обучение. Кто-то приходит, хочу как стиль управления, кто-то как профессию, а кто-то найти себя. И я намеренно беру в группу представителей разных запросов и разных даже социальных групп. Именно это делает курс сильным. Это не так важно для других каких-то моих, даже моих программ, но для обучения коучингу это крайне важно. И еще размер группы. Группа маленькая – это, да, больше внимания ведущего, но э, внимание ведущего можно добрать даже в большой группе. Задавайте вопросы, будьте активными, э, потому что есть еще работа между сессиями. Но если группа маленькая, то вы все время варитесь в одной каше, вы все время с одними и теми же в парах. А вам нужно наработать коммуникативную гибкость. Для этого лучше, чтобы было больше людей в курсе, больше людей на курсе. Что еще, на что обращайте внимание? Процесс обучения и длительность программы. Ну, если вы думаете уже серьезно о профессии, то желательно, чтобы программа была, ну, хотя бы полгода. Чтобы это были модули, где между ними, ну, хотя бы месяц. И в этот месяц должна быть тоже какая-то поддержка и какая-то программа. Потому что, почему именно это время? Для того, чтобы, например, научиться перестать ставить ярлыки, нужно время. Вы не научитесь этому, вы осознаете это, да, я не хочу ставить ярлыки и выносить суждения, но не получается. И вот для того, чтобы было время, чтобы вы в этом поле еще пробовали, проводили, видели динамику, лажали, делали ошибки, получали обратную связь и корректировались, нужно это время, потому что в коучинге очень важно, какой вы как личность, какой вы, какой вы души человек. Вот, некомфортно. В любой группе, Лен, просто те, кто учатся у меня на курсе, очень часто говорят о том, что Алла... Вообще я не любитель учиться в группах, но как вы их подобрали, такие все хорошие, такие все добрые, такие все безоценочные, и мне так комфортно, и все остальное. Возможно, это просто ваш опыт, я не знаю, но в индивидуальном формате коучингу не научиться, если вы хотите как профессию. В индивидуальном формате я обучала коучингу как, как стиль управления, это возможно, это возможно. Как профессии? Я-то могу вас обучать, это будет дороже немножко, не вопрос, но вам нужно будет где-то с кем-то практиковаться. Где и с кем? Если вы будете находить людей, и еще, у меня есть возможность, например, обучаться в записи. Есть коробочный курс, вы покупаете курс, обучаетесь, и у меня есть достаточно успешные выпускники, которые так обучались. И я порой так делаю из-за очень большой занятости. Не из-за того, что некомфортно, а большая занятость. Не попадаю, да, не попадаю в даты. Но э, тогда нужен очень высокий уровень самомотивации, потому что вам нужно все время искать для практики, отпрактиковать какой-то инструмент несколько раз, одного будет мало, вам все время нужно будет искать кого-то. Так тоже можно, Лена, и можно обратиться к нашим э, менеджерам заботы, и они вам подскажут, как это сделать. Легко. Легко с нами можно так обучаться. Э, но вы все равно попроситесь к нам хотя бы в группы, там, где практика, например. Можно прям взять курс, сами модули проходить э, вот в таком вот видеоформате, а приходить к нам на практические занятия. Э, э, что еще? важно, как школа поддерживает студентов и на старте, и во время, и после, э, после обучения. <къем> ну, э, наша школа поддерживает э, на всех этих этапах, ну, например, после обучения, мало того, что есть такой вот серьезная программа э, трансформации мышления, как продолжение этого курса, как укрепление личности и э, я бы сказала, такой духовный такой путь, продолжение духовного пути <coughs> и укрепление себя. Э, у нас есть клуб коучей, сообщество коучей, которое называется ProCoach, э, у которого такое, очень такая серьезная, сильная миссия обновления Украины за счет э, усиления коучей. И э, это тоже очень-очень важно, потому что вы, заканчивая школу, находитесь в, в поле единомышленников плотном поле единомышленников, где вы продолжаете обучаться, двигаться, делиться и, и э, набирать обороты. Что коучинг вообще, какую возможность он дает? Понять свои таланты, найти свой путь, реализовать свой потенциал, превратить проблемы в возможности, э, делать то, что любишь, и зарабатывать. Э, такой более свободный график и помогать людям менять свою жизнь э, на лучшую, э, при этом не просто так, да, а потом э, даже где-то обижаться, что я ему помог, а он еще и...